Всё. Пересвет. Карда. Это рекорда Более 10 часов. Мы их исправимся. Всё. можно сынывать. Чё шумим? -ба -ба Как-нибудь так. Вот, Как-нибудь так. <сёк> должен нужно утку сделать. Окей, Гугл. Поставь таймер на 25 минут. Вот так вот. <сёк> Эх. так, Так, Вот чё. Так. Этот снимает? Нет, ещё не снимает. Ещё снимает. Снимает. Ну, хорошо. Значит, для начала переконфигурируем немножко комп, а поздороваться. Да. Батареечку извлекаем. Включаем два бултика. М2 с половиной на 5. Видимо. Легким движением руки брюки превращаются так сегодня нам нужно вместо второго жесткого диска который стоит на месте оптики поставить именно оптику оптический полет силич и поставить мсата Нам Сату будем ставить ведь Попытаемся на микро. Попытаемся. Надеюсь, что Windows сильно ругаться не будет по этому поводу. Так, и там нужен болтик на М2, наверное, да? Да, нужен на М2. Так, антенки, пока выгребем немножко. Антенки, антенки, антенки. А у фотика яркость не убавляется экрана. А него нет. Так, и сейчас найдем какой-нибудь М2. Вот М2. Болтик. Зафиксируем первый тельничек И антенки назад просто запихать, чтобы они тут не рзали. Антенки. Тут антенна. Попой кушать можно. Все, терлительник ставим. Так, еще надо основной жесткий вынуть. А это зачем? На всякий случай. Чтобы при разных шалостях его не свернуть. Мало ли что на протачи. Не хотелось бы терять жесткий. Кажется, вы уходите чуть-чуть из камера. Кажется, кажется. А, а, чтобы его отстрелить, надо еще вот этот вот болтик развернуть и сделать вот. Ага, нифига не получается. Ладно. Сейчас своими своими методами. Метод будет вот такой. Очень простой, очень надежный. Почти во всех случаях. Ой, ничего не видать. Вот так вот. Взяли и вынули. этот еще откуда Это основные жесткий диск, который в компе Так, все. Комп сконфигурирован конфигурирован как надо. В качестве жесткого МК, -ка, в качестве оптики оптика. Все можно закрываться. Так, батарейку защелкнули. Все. Ноут типа готов. Источник питания отключим. Свисток от мышки демонстрирую. Пол Хорошо демонстрирует свисток, свисток от мышки. Ну, можно 0,7 вот метров выдержать. Вот он, свисток от мышки. Ага. Свисток от мышки вставляем в USB. Свисток работает без дров. Да, он работает. Для. По дефолту. Всегда. И даже убьёшься. И даже убьёшься. Так. Чего? это хорошо. Все запускаемся открываем при. ух пошла жара да сейчас может быть загрузится то что что uh -huh. а не что на М видимо не совсем способно загрузиться. так будто полюбилась так все винду так перезагружаем что не хочет контроль DL? F2 тогда Setup utility. О! Setup utility. Нам нужно Boot Sequence по сайте Дискетку нам не надо. USB storage нам не надо. Абботник нам не надо. Нам нужна такая SSD-шка и драйв. Также нам надо перевести <coughs> SATA Operation в режим ATA. Икей. Ну, пожалуй, все, что нам надо. Все, экзит. Теперь нам нужно в 12, чтобы бутнуть с баланки. После начала. Легаси будет грузиться вам с ну, как видим, все. Хрюшка пошла. О -о -о. Тут всякие вот F2 нажать так загрузится этот досовская консолька. Ничего ну, не делать можно. Вот. Подготовку носителя типа, как... <сосители сосители> <сосители> да? жесткого диска. Типа, Тип Тип да, то есть вот эти вот все. как в семерке, запуск консоли тоже в восстанавливалке. То же самое. Драйвер, шины. О. Да, тут каких-то до да, драйверов не поперечисляют. Скази всякие, да. Гибкие диски, динамические диски. Динамические, это чё? Это когда какой-нибудь магнитный диск, типа дискет или даже была такая штука, как в болванки использовались, как флешки, то есть стиралась, записывалось, записывалась, стиралась. Много выдерживали. Я думаю, что эту дичь мало кто использовал, поэтому... поэтому. Сейчас мы ограничены буквально такой скоростью считывания с оптического диска, получается, что... Главное, чтобы сейчас вот эта Винда, которая XP увидела это M2, FAT NTFS поддержка файловых систем подгрузилась. Сейчас будет что-то типа моментоистину. Ого. Увидит хрюха там дрожку или не увидит. Если не увидит, придется брать хард, вставлять сюда и Замолчал. заново. Замолчим. Ну это бывает, когда оптический привод работает. Устал. Восприятие, программа установки. Этот модуль программа установки подготавливает та та та, -та, -та, -та, -та. А работе. А да. Нажмите вводы. Да, давно такую фразу не слышал. Выводы. А да. я не дочитал. А тут в надо нажать или лицензию тоже будем читать. Давай почитаем. Только не на камеру. Не на. Еще нет, а я не. Печдаун, Нет, тут это на, на два часа, я думаю. Это лучше. Какие там основные предположения. положения? О, убить. Делаем куда? Неразмеченное. Ну, тогда придется снова снимать. Ужас. Это подпитка запропиловый тут, действительно тут видишь такой полуграфический вариант f-диска уже есть чтобы создать радио нажмите c чтобы удалить нажмите d но ну, это собственно в диск выполняется такой такой автоматизированный F диск это тоже любым интерфайсом ну нам собственно в данном случае вообще ничего не надо делать нам вообще просто... выбираем не на неразведенную never не пойдет а нет видишь он автоматически и создаст и отформатирует молодец -то какой -то. молодец ntf быстро выберем сейчас быренькому и все хорошо а я хотел предложить разделы показать как делают. создаются размечаются и ну, так далее как бы не вопрос подождите отформатируют. Ага, опять не успел прочитать а Проверяй диски. Быстро проверим диски. Копирование пайлов установки. О, -о, О, там даже процесс. Шрифты, Шрифты всякие. Ого. Шрифты. Ладно, если нам надо показать, как создавать, можно Хулиган. Взять так. Хулиган хулиган вообще 12 ждем нас куку припарин квантаем угу. бутм блонкам это Никей. Кто такие никейщики? Это я. А, нифига. Это, вот это вот, вот это. В два, кстати, это не то немножко, это не консоль. Это именно для автоматического восстановления. Подготовка к автоматическому. Ну я скайп нажал, поэтому не будет автоматического. Сейчас попробуем. Попробуй. Попробуем вспомнить. Как, как, как это было? О, как. Без подготовки, работаем. Да. С места следую, как еще, сходу. Пристайл. Импровизация. Бристайл, я рэк. Ну как вот. Тошиба ЭЛЬДАЙ, Диспетчер томов, диспетчер разделов. Драйвер 1394 порта. А с экспихами давно, конечно, не ложка Наконец-то видео, наверное. Ух! Mm -hmm. uh. Скази адаптеры пошли всякие. Райд, рейд контроллеры. еще и по-русски. Нет, вот. шо, Установку то, то пошу никто не смотрит. Делперк. Чего? Чего-то. Перцепшн, кажется. Не по Систему FAT установили файловую. Uh -huh. Потом NTFS поверх. То есть он подгрузил какие-то модули поддержки этих файловых систем, видимо. Не знаю, как это по-русски перевести, что он такое сделал? Тут-то как-то перевели. Оснастки, фирменные. Драйвер оснастки. Вот, что такое R? Что такое R? Вот она есть R. Консоль служит для устранения с Windows И че это такое оно Это загрузилось что ли? Вот дурак жопа говно Во, бестолковая экспиха а. Вообще жесть Можно вот так вот? От лампа. в то я раньше не подумал Звуки такие давно не слышал. Похоже на вентилятор обычный. Кресоникей, крец. И все за аналогом. Ну ладно. Пропустим. А вот интересно. Без наличия установленной системы будет работать это концов или не будет? Смысл. Ну видишь, она предлагает войти в какую-то систему, которая типа имеется на жестком диске. А если нет на жестком диске никакой системы, то вот эта консоли Скорее всего, это с не было даже. Это сейчас не это пробовал? Нет, что-то пропустить нажимать, я его так нажал. И что он И вместо того, чтобы просто загрузить консоль, он тут опять загрузил То есть, видимо, он не очень так будет работать. Печаль беда, но там вроде он какой-то предлагал вариант загрузки. То есть типа то, что он вот копирует в процессе вот этого вот на М-ку. Он типа считает системой, видимо. Сейчас посмотрим. Ну, благо дело комп никак в начале нулевых, когда вот это вот все приходилось ждать по 15 минут. Поэтому можно себе позволить не разсергутнуться. Ну, это долго, конечно, было. Че, винда оставилась по часу, так. Спиха. Ну, не поставил. Потому что там 30 минут 40 написано. Ну, 30-40, ну там, плюс-минус. Такая среднее. Интересно, да. быстро будет так же. А что, 30-40 минут это мало, что ли? Тогда черта, а. Сейчас вон, виндо. Пока чай гоняешь, она все уже. Сейчас, сейчас она подумает, потом она диском пошевелит тактически. Улыбнитесь вас. Так, ну что, попробуем сделать Еще раз консоль восстановления попробуем запустить. А, вот. Че это удобно? Ну да, только ничего, не своротить, Все нормально там? Ну мне вот так, да, нельзя делать. Тебе так вот. нельзя. Угу. Всё, Если подвинуть это еще, Не подвигать а, а некуда. Не надо двигать. Хорошо, погляни какой кадр. Магия. Да, Я немножко. Немножко разве что вправо. О! О! У нас кажется таймер. Рекорд 28 Опс. Чего не... да. Давай попробуем пишу. Нажали R-ку. Еще он сейчас выродит. Консоль восстановления. Мы... Раскладку коробят к этой про А вот есть пиш варианты. C Windows. 1. Он уже думал, или надо Enter нажать. для mm отмены. -hmm. Нет, уже все. За Windows. Mm -hmm. Ну и чем мы тут можем посмотреть? Ну что, тут как-то что-то есть. Вот все. Ну а. Вот. Вот. Вот. нет? Вот. нет. Вот. Вот диск есть. Видишь. Диск парт. Дискпарт. Так вот, для того есть. Для а, и -диск. диска. RF диск для... Для, для... Для... для для. Это наверное, может более старая программа, кстати. Вот что-то. boot, фикс, да. фикс МБР, формат. Форматирование. А там диск Скорее всего, что знаешь, RF диск это на фате он работал, а на NTFS уже диск -пар. Диск, ты, в принципе, это все есть. Это которые вообще, в принципе, есть или которые распаковались? Диск-парт. Те, которые работают, чтобы создать те размеры. Не Ну, то есть, грубо говоря, это то же самое, что и рисунок в Диск-парт. То есть, он запускает диск-парт просто на сине-белом. Вот и все Он так же и выглядел? Нет, это в диск он был строковый. Только Если том, мы это удалили, интересно, ну вот вот этот. Было запрошено. Удалим 10. Ужмите L. Супер. И теперь мы начнем Создать раздел. Выбираем сколько. Это использовалась вот эта вот мулька, кстати, когда надо было диск поделить перед установкой XP. То есть диск там был на 100 гигов, допустим. Его делили, это допустим, пополам. Ну, вообще, у меня был диск жесткий даже на 2 гигабайта. Никакая-то 95-я? Сколько она занимает? Она, она дискет, на дискетке, если перетаскивать На дискетке 1,4 мегабайта. Вам много раз больше, чем система. Создать. все Создан. Создать так, создать, создать, все создали, что. Не размечен для себя. Формат понимаем. Формат, да, не размечен. На извести помнишь. Или S. не трудно. T, Пояснить. S. Ну то есть это Хочу понятно, очевидно. Файловая система NTFS. Ха-ха. Скажите, тут можно слышно поставить. Я тоже подумал. А, да. А, и двоеточие надо, вот. Угу. Тут дело не в дефисе, а в двоеточие. Ну и Quick надо поставить, конечно же. Потому что... А чё? Понятно. Что? Шанс, а Quick. Чё? Сначала Q, потом C? А, нет. C, слышать тут не надо. Почему? Quick, F, S, 6. А, английский же. Нет, нет. М, Пробел надо. Собака. А, да, без пробела. F, S. А так съемки не подвигать, что стирать надо я не хотел бы в этой... Все, видишь? Забыл, левый. Однако же... Завелся. Ну, звук еще вначале скрипящий. Голова тут уже... Ч ⁇ все? Все. Я не сюда у меня за это самое. Зачем? Не имеет ни. В смысле названия? Да. буква T. Буквы. Находящих фабов нет. <laughs> И он ни одного подходящего нет. Сейчас на S. Или экзит, да. Скорее всего, что экзит. О. И опять ехать. репут. Улетели куда, да. И опять телебут собака. Собака. И опять вот это смотреть, как он подгружает, все громко. Ну чё, бывает. И в каком сейчас состоянии получается? Как в самом начале было? Не знаю. В сути, да? Подкатились. То есть, вот, тот вот, выключу тогда, Вот такие вот опции предоставляет Windows XP. Бесплатные гемары. Что там для f 2 для того, восстановления? F2 для автоматического восстановления, еще F6 для загрузки драйверов, для каких-то mm -hmm. диких дисков. Рейд-массивов всяких, а если у тебя что-то стоит, такое какой-то дикий скази, дикий рейд, то надо было драйвер подгрузить отдельно. Ну то есть, установщики нету драйверов. Много. Есть, на них все. А мне кажется, очень много. Как раз-таки... нет, нет она просто перечисляет много. Много перечисляет. Вся северка, когда подгружается, она просто не перечисляет, что она подгружает. Поэтому, мне кажется, безопасно. Много... Да, да. Да, например. да, да сейфмор. для USB надо было так сформулировать. Адаптековая Сайлоджик. Такие вот бренды ныне отсутствующие. Скази, Скази, Скази. Скази это это? Это такая... Действительно, что Нет, Скази это интерфейс. То есть как IDE, SATA, mm -hmm. Еще будет интерфейс Скази, в котором конопился до да, хрена пиновый интерфейс. Но Super. по сравнению с... С Да. На сравнению с древними еды он был как бы быстрее. Mm -hmm. Сейчас что-то интересное будет, да? Нет, сейчас будет синяя Ну Вот сейчас да. уже будем устанавливать инду. Ну, тогда. Тогда заводи. Заводим. Хлопаем. Хлопушку. Хлопаем? Ага. -а. Теперь можно и приступить. Так, лицензию ну, прочитали. Да блин. Не успел. Установить. Чёрт, у, да. у, у, лучше формат под потому что на что там он наформатировал. Диск 0 ID1. Шина 0 ID1, это что? МБР. МБР. Profession. CD Audio CIS. это? Драйвер. Драйвер специальный. Шрифты. ТТР. Распакровывается. NLS ки файлы справки какие-то драйверка, главный архив большой. Он большой архив относительно всего дистрибутива Windows XP драйвер кап такой А копить напиешь, у меня водички захотелось. Переверь. Э -э -э. А, ну, я говорю, говорю. Ты медитируешь? Носку буквы вспоминают. Понятно. Вау, факс. Уи. Вау, вау, фа, хуй. ФСВГ. Все эти УИ. Профессиональные. Все мои. А ты в каких странах? Тур Windows это тур по индейцам, так и у нас, давай на то, как... Мне нравится, смотрите. Шел 32. Шел 32, да, грубо говоря, сборище яблочков. И да, все можно вроде... Бывает. Бывает. Там нужно всякое. разное. Мини. Эксбол. Эксбол. распаковался. Хорошо. Примедится. Да, тоже. Эксбол. Эксбол. Эксбол. Эксбол. Эксбол. Эксбол. Эксбол. Эксбол. Наверное, я буду пересматривать на нормах. д 3 до Как быстро. Дикс Диак. Эксплорер. Да. Что-то знакомое, Это как знаешь, был. Проверяли, сколько кадров в секунду видит человек. Mm -hmm. Там показывали пилотам самолет. Вот мы такие же пилоты. Это ФС пауэр Знакомый этот буквы. Ой, вот это, буква Сткм 3 видел. Не видел. sp 3 капта сервис факт 3, он как бы не совсем в дистрибутив, что на отдельном кабинете, который потом подраспаковывается в процессе установки. Апдейт, что-то там. Типа, да. СИС. Чего-то еще. ДВМ. ВМП. VR что-ли? Windows Media? USB что-то? О! Подождите! подождите. Ребут! А за что за что-то? Что-то не расслаблялось. Ух! Что же ты будешь делать-то, да? Что же это творится? Сколько этого звука? звук. Когда уже, когда уже? Сейчас серийник работает водить да. тут без этого никак. Нахрюши. И иной вариант на предусмотрим. 39 минут. Кстати, окей, okay Google поставь секундомер. Тут сейчас зависит все чисто от CD-привода. Насколько он будет варить. Насколько диск загажен или не загажен. Это а завяжем-то. Ну, как, каким образом Читает, не читает, Я не исчитаю. Да. Повторяю. подходит. А, там типа средний какой-то берет. Windows. И Установят устройство. И сейчас сразу вместо 37. Шух. То есть average time там исходя из того, что на взутку устро на устройку ходит. Столько это времени в среднем. Но это это я вот чисто вот так он вот. Называется Hard code. Да, да, вот да. Тридцать четыре. Чисто в среднем по больнице сделано. Для организации следует отметить существенное улучшение в средствах развертывания системы. Да, ее можно практически автоматически развертывать. То есть с сайта Microsoft скачивалась утиль, с помощью нее дистрибутив модифицировался. Там можно было ввести сразу ключ, ввести юзерный комп. Один ключ на организацию много компов, да. Да, серийник это сразу вводишь, это единственное, что минус получается, какой, то есть она вот сразу ставится и все. То есть нету вот там ни разделы по поменять, ничего вот такого, когда вот там сделаешь. Да. сразу Зазвить под копирку можно из да? да? Хотя, а если там, например, в одном 60, либо в другом 100, что будем делать? Да, я так думаю, что она Нормально, я а так думаю, что она просто раздел на весь жесткий диалог, да и все. О, память. Так, память Россия. Язык. Так, этот, этот нам не надо. Имя. Можно покреативить. Ты такой не креатив. Вот начинается. Ага, спасибо, Это ты хвастаешься, что наизусть выучил? Ой, нет, нет, уже не уже не выучила. Ну, тройка у тебя. Р.К. Ага, видишь, она удалять. Р.К.Ч. Супер, Четыре, 83 m 4 y 7 x 9 GW Много-много раз. Потому что раньше винды не стояли годами, и каких-то способов их восстановить не было. Ну, без таких. Поэтому приходилось очень часто приходилось сносить и. Ну, нажимаем встанет. Так, О, имя компьютера. А здесь значит. тоже креативен по полной, Это Естественно. Администратор без пароль. Ну ты ж как. Это, вот, в этом, вот в этом месте всегда 32 минуты. То есть как такая. Только... 30? О, Ну это что там было? Кого параметры? То есть он обнаружил сетевую карту и предложил либо оставить авто, ДХЦП, либо что-то свое написать. Если вставить дискету, зип-диск, это, -диск, это что-то. Ой, это такие дискеты. Я не разу уже не видел Это память. XP определяет автоматически. Да. Алторун. Завезли, да. И уязвимости <соценно> <соценно> вместе с ним всякие. Да, вот этот авторан, этот, конечно, такая дыра по безопасности, это было жирное. Так, пошел я делать кашу. Пусть он пока а что-то всего 7 если округлять в большую сторону усовершенствованная папка мои рисунки отображает уменьшенное изображение вау удаленное подключение новые возможности управления электропитанием увеличивают срок работы портативных компьютеров от батарей и снова удаленное рабочий стол Элементы меню пуск. Прекрасная система для портативных компьютеров. Прекрасная? Да. Тебе ну, подойдет. Слушай, да. Там такие возможности по электропитанию. Ну, так правильно. Виндера просто. Просто. XP это было. Если не раз не изменят. Что-то из пионеров в области. Клеер-тайп, появился. В XP. Угу. Сглаживание. До того было только стандартное для лт-мониторов. Для, для шек то сглаживание шрифтов как таковой особо было и не надо, потому что ЛТ-монитор они сами по себе все сглаживали. <laughs> а с появлением ЖК-то матриц, там уже все это выглядело довольно квадратично. Как они сглаживали? Кто сглаживали? Или когда мониторы финископы? Да так там так, знаете, нету строго позиционирования объектов на них. То есть там сглаживание все по. Там как бы аналог. О! Тайм-ту. тайм тайм-ту, тайм 63 градуса у нас, смотрится. Ну, так показывает температуру. Она используется, нагревается. Стюп. Вот так факт. Какой? Ой, а я и не снимаю. Вы чего не дул всегда? Ой, не успел снять артефакт. та та та та та та та та та та та та та та та та та Ой, тут так, такой кадр, как ты вот банку подносишь, будет. Какой? Четкий, да? Четкий. Она еще не в фокусе. Передний план такой. Mm -hmm. И Windows XP. Реально красиво. Масло. А, вообще-то, тут было до сервиса 3 третьего, Тут был написан год. Кого? Коператора. Да. И Microsoft Corporation по-английски. Вот. Для улучшения. О! Вау! Разрешающая способность. Вау! Ну, она сейчас чуть-чуть так улучшит. На секундочку. Вау! Я этого не видел. Вот это шоковый флеш пошел. Вот. Сколько ФОПС-то, да. вот, ой, это чё, это, это еще флеш. один шок вайфлэш, здравствуйте, Windows следующий. Тут видишь, это вот такой Google Assist первого поколения, <laughs> ну, вот, тут автоматик апдрит, учить, предлагает. Сука, а тут теперь юзера надо создать. Он будет в микрофоне, такой. вот это. А -а -а. Пипец. Замолчить. Таймер еще баща. Ладно, будем надеяться, что не сильно запоролся звук. Гк. Ну, гЧП. Юзер ПС. Ещ к вот. Вот, собственно, приветствие. Может, кстати, звука и нет, но вот безопасность может быть под угрозой Соответственно, тут сразу изменить способ оповещения. И вся так вивно тын, тын, тын, все сразу окей. Ходит в первичную настройку, да? Да. Тут вот, видишь, он предлагает ознакомиться. Ну, давай познакомимся. Пока не ознакомишься, этот значок не уйдет, насколько я помню, никогда. Ну и вот этот вот баллон всплывать, потом проще его запустить. Это HTML-тур да. называется. Разрешили? Это сейчас не поменять чуть-чуть. Не закрывай. Давай. Так. Свойства. Минометры. Бремс. Нормально. Все, что угодно. Да. ой ну ка открой. Бразер этот. Замечательный. Вот. А, видишь? Ух. Поставь какой-нибудь жди. Там ничего не видно. Пойди. Ну, смотри. мне оказывается все видать Ах тут немножечко мыла. Немножечко не фокус, немножечко-немножечко-немножечко-фокус. 1280 на 800, а другой, это соотношение с стороны другая, да? Да. Это не 16 к 9. А тогда к 16 к 9 и нету. Все квадратные. То, то, то, то, то. И он у нас в видео присутствует. Ну вот смотри, Покаж, вот видишь, вот, вот, вот это вот стандартное заглаживание. Которая типа для ЛТ мониторов. А теперь внимание, сейчас я включу клейф Type, Ой. Следующий метод сглаживания экранов шрифтов. Клейф type. и вот внимательно смотрите, очень видно на кнопке пуск, очень видно разницу. Давай это вот этой штукой. Отдельно снимаем, да? Все, нажимаю ОК и внимательно сюда, внимание. Чё? не понял еще раз ничего не поменялось что ли или он просто что-то не сделал стоять зорька давай попробуем разрешение поставить нормально нативная нифига он не применил вот ну, так вообще ничего не а вот вот теперь применил ой давай на телефон сниму это не видать Буков так вообще не видать. Если кто-то прочитать попытается, его ждет разочарование. <oppression> <рис vai> да. Так что давай. Вот так вот. Вот. Ой. Что мне решил написать? Не сумасшую. с ума аж, да? Нет? Не. Скажешь, когда. Тут просто. Самый вот момент подходящий. Средняя 16 бит еще можно цветопередачу О -о -о -о -о. поставить. Назови букву тогда я. Ча. Не знаю, может, нам какой-нибудь челлендж, приколю, Или не знаю, мне придется написать что-то на стене. Короче, пробуем, Короче. пробуем еще раз. Окей. Okay. А, я из не снимаю. Но ты букву придумаешь мне. Подожди, не снимай пока обычный. Вот, смотрим. Микрофон записывается, нельзя. А если я сделаю разрешение, то ты приблизишь, да, к Так. Вот в данном случае сглаживание стандартное. Так оформление, параметры, эффекты. Применить следующий метод сглаживания экранных шрифтов. Хм, обычный. Теперь покажи кнопку пукс. Спуск. Спуск. Теперь сюда. Ставим clear type. Окей. И сейчас я нажму кнопочку применить. Снимаем, да? Все в фокусе? Да. Видишь, как изменилось? Ну, вроде, да. Ой. Сейчас верну прям назад. Мне не видать особо пикселей. Сейчас сейчас верну назад. Только Эффекты. Пиксели, которые прям пикселей Эффекты. Mm -hmm. Сглаживание будет обычным у нас. И теперь. Mm -hmm. Делай, чтобы было видно. Mm -hmm. Все, применить нажимаю. Оп. Видно, да? Как поменялась кнопка Вот. И со шрифтами, соответственно, также Соответственно, так как у нас LCD-монитор, то ClearType и применить. Есть. Заставка. Вот заставки. Вот Просмотр заставок. Букву требует Захар, требует букву. з Справедливо. Сейчас я рекорд же данного открою. Скажет, что я намекаю на то, что она меня немножко утомила. А, нет? Вот это. О-о-о-о! Вот это... <с shruch> Застав <с sap> Заставочки! Они все есть здесь в полном объеме, да? Ну не знаю, наверное. Буква З. Метамархозы. Страпоны всякие он вылезает. Без и трубопровод, да, кстати. Директ 3D. Ой, какой. А какие параметры у него есть? Ну, там можно большие сделать трубы, да? Защита пароля. ролям. Ага, Сделай там. поменьше разрешение, нам не видно ничего. Режим видео доктор. Ничего, я даже я не вижу. Особо, если не приглядываться. А следующее? Вниз какое идет? Там квадратное вообще идет. Так нормально, нет? А потом, после этого, 8 на 8, вообще квадратно, 4 на 3. В, да, ввысь. А Тоже квадратно. 5 к 4. Да. Ну ладно, чё-то надо. Ну я да. говорю, вот, тысячу тысячу. Это, наверное, из-за того, что дров нет на видеокарту. Так, Или не знаю, дрова видеокарта, Она все равно только нативное добавляет. Так, ну что с сетями товарищи, кто-нибудь знает? Ой, Wi-Fi. Ох. Другие устройства, такие и другие. Хочу за что с сетями у нас вообще галяк. 13,94. Да, да. То есть галяк-галяк вообще. А можно по избителю подключить? Как модем? Будет работать? Вот всегда отключать. разрешить отправку прямую? Это чего? На По сетке, да. Уязвимость Уязвимость какая. Уязвимость, уязвимость. Спектр. Ну и что у нас? Ой, пошел читать. О! А, полный мем-29, Суманова, честный Гитарин, да? <laughs> Смотрите, завидуйте. <laughs> я, я гражданин, а никакая не гражданка. Голосовое сообщение. Ну, короче, хочет попасть в наш фильм. Тебе нравится, чтобы у него фамилия была на букву «З» и имя на букву «З»? И, или именно букву «З»? Чего? Что? А вот есть такой, как бы человек, который тебе нравится, чтобы у него фамилия была на букву З и имя на букву И. я тебе нравлюсь. И или да. именно букву З. Ну, Захар Замерников. Вот так я и скажу. Я что сразу надо. захотел. Рядом сидит собака. Пиво пьет. Знаешь, что надо сделать? Нужно даже смотреть. Ты у вот этот, этот, этот, этот. А -то, тота. -то -то. Дай мне этот. Оп, этот большой. А здесь есть маленький. Ну этот-то поболее больше. Ух, тяжелый такой. Собака. Вообще да, собака. Так, сейчас мы его заведем и накачаем гроу под XP. Конечно, у всех наших система охлаждения вообще клевая. Так все, бутнулись. Переставим Свисток. Это у нас что-то? Передал. Плюс, кстати, 1394 полноразмерный. И чего? Нет. Давай украдем его. Так, все. The best. 2-4, ага. Так, собственно, что нам надо? Да только стоит вакуумцы. Кончилась война. Кстати, USB 3. Важно, вот. вот видишь, и жесткого нету, и оптического нету. А работает пустота душевная. Да, потому что там под второй жесткий диск есть место. Всем нашки. собственно, где сейчас и стоит. Поддержка, поддержка. А тут не написано модель. M У тебя M4700, а здесь M6600. Драйвер, загружаемые материалы. Операционная система Windows XP 32-битная. А давай-ка и без тоже загрузим. Можно из-под XP обновиться. Набор микросхем. схем Драйвер для защиты системы от потерей данных при свободном падении и остея Ну то есть в этих ноутах стоит датчик свободного падения FreeFall. И когда он срабатывает, то система резко паркует жесткий диск. Аварийным образом паркует. Но головки на парковочное место ставят. И если он успеет запарковать до того, как комп падет, то головки не чиркнут по блинам, и получится, что жесткий диск плюс-минус будет сохранен. Данные это слетают из-за чего? Из-за того, что жесткий диск не выключенный, падает, mm -hmm. и головки на блины ложатся, царапают и получается ерунда набор микросхем видео у нас тут ха ага, у нас тут такое нет видео так. а у нас ведь есть hd graphics соответственно мы hd graphics можем закачать а ты что-то менял видеокарту да но там этот видео оптимус то есть изначально это hd 4000 там с процессора да, видео здесь тоже чуть чуть не чуть-чуть налилось. так что было? кто это спрашивает меня ты кто? Я муж твоей мамы. О как. А-а-а. Точно. Я же не рассказывал. Когда-то. Так. Она даже может сопоставить. Понять, что я не вру. Свойства оборудования. Сетевая оплата друг другая. Сетевый контроллер. Сведения. Вот, что тут смотреть-то надо? Интег? Да. 14E4, 43-59. Так, 14 и самое главное, 14E4. Это братком, кажется, 4359. Mm -hmm. Да, братком. А, По систему можно? О, система Windows XP можно. Ну, давай допустим. и где качалка собственно вот скачать сохранить и вот это вот все отправьте пожалуйста по адресу теперь комп нужно гасить нет классная компания чтобы не знаю кто на них ругается и почему единственный кавасяк кавасяк кавасяк у них есть white list был, я смотрел вот этот обзор. No. Easy Life. У него там о, в блоке питания OEM защита стоит. Да. Поним? Он распознает, но по блоку питания можно отключить. BIOS, power, warning отключается, короче. А зачем это сделали? Возможно, если ты по warning отключаешь, то не полностью работают какая-то какие-то функции. То есть, он не развивает, скажем так, полную производительность. Вернем. Так, ну что ж, попробуем биос шилануть. Погоди, не шей, ты не снимаешься. И вот это тоже не Это Есть какой-то косяк, или это не косяк, что вот этого ноута не шиться биос почему-то. Посмотрим, посмотрим, будет ли он шиться из-под хрюшит. Сейчас снимается. Пробуй, Совсем что? точно что плохого. -то Думаю, что не случится. Ой, теперь я не влезаю. Ужас. Нет, не зашился без. Что-то, видать, сделано. У тебя зазу, зазулен что ли? Конечно. А -а -а. На таком фокусном нехорошо снимать. Так. Ой, растер такой появился. Ну ч? Чего? Сейчас мы будем слушать, зачем это было надо. My И перезапускать friends. запись. Здрасте. <laughs> а, я помню такое. Это этот динамик, который пищалка. Mm. Че? Да просто. Да просто. Соскучилась, видимо. Заняться нечем. А, Тайселис, с какой целью интересуемся, что да, ли? Да, да. Бывает. Че? Не является предложением. Да? Что ты будешь делать? Это-то хоть является предложением. Что, кстати, с этим можно делать? Ну, искать, по соответствующей с души системы. Ну, а 32 говорит? У тебя же, типа, 64. Нет? экспиха до 32-шка. У тебя лишь 32-битная. Конечно. Экспиха 64-битная. Она... А, я вспомнил. Нездоровая. Она есть, но она... Как Сука, бы... Сука, оперативки нашел? у какая я это не видел тоже. Костылёвая она... очень. Свойства... 3,23. Вот видишь. Все гуд. Много, да? Ой. Вот, включить. <связать> Выполняется поиск, эксперименту. Без... Как Ще, вроде уж нашли, даже пароли ввели, чаще на это. Забегала, забегала. Ага. <связать> 130 <связать> мегабит в секунду. 6,5. Вот это а ближе к тебе. <связать> А вот сейчас интернет эксплуатер, короче, сейчас У которого уже ничего не поддерживаться, и это вообще жесть. Нравит, короче, как-то сразу набирать. Они как-то не набирают, Google не работает. Почему? Я не знаю. Работает. Кто тебе сказал, что не работает? Я посмотрел один видео ролик, у него только Яндекс запускался. Вот эта вот страница загрузить хром у него не загружалась. Другое дело, что хром может не загрузиться. Хром у него скачался, кстати говоря. Старый, конечно. Возможно, надо будет это сам подскачивать восьмой. Обновляться. А, и Да-да. Покажи, какая сборка его. Шестой, все что. А, а это, это тоже, кстати, не будет. Это тоже не будет у него через одно место. Он не будет работать. Почему сайт вот интересный? А рабочий стол тоже сайт? В 98-й винде был вот именно сайт. То есть, если он крашился, то появилась эта рамочка Браузер С крестиком, да? Né? Да. <с six> то есть, он был выполнен, как, как <с glaub Barn /s2> да, наверное, на был в страница просто рабочий стол. Наверное, на всяких там. Софтоник файл хиппы. Да, так называется. Понял, uh на -huh. файл опомейках. Окей, okay. Google. Сервер не найден. Ох ты ж, а это что такое у нас? Вот а апдейт пошел. Апдейт нашлись. Сейчас будет докучать. Сейчас будет. Мозг раз какой. Да, это шестой текст. Опа, нехера себе. Как красиво там. Вот так вот, товарищи. Так. Что еще то есть? Может Яндекс Браузер скачать? Трусы? Проще будет. Нифига не проще. Оперу Стали Файерфулк. О! Стали. А что ты не выбрал? Там их. Может быть много? Не может быть их. Может, не пошли? может быть их много? О! бинг работает. Установите Яндекс Браузер. Яндекс Браузер не хочет устанавливаться. Мазилла. И <звучит> Да, актуально. <свучит> <свучит> еще, еще апдейт какой-то прикатил. Сейчас посмотрим, что они хотят заапдейтить. Что если поднимать, ты крем, куш, поднимать. Ну, чем смотришь? Ну ляжь. У нас еще мессанш есть. Ого. Это для чего? Ну это типа аськи, что-то был-был, майкрософтовский. Фирменный. Кстати. Ой. А Неожиданно. <laughs> Неожиданно. Приятно, да? Ну он то чётенький такой, толстенький. И жил каталсненько и экранчик, смотри, как и приличный. Хороший, хороший от покрытия. И мягенький, в общем-то. Вот на ногу вот такую уронишь, так запаешь. Я забыл уже. Я вот же заберу с камней да, 13%. Окошечка нет. Окошечко, я думаю, что не выродит она кошечка никакого. А 0, 13, 13, 13. Сейчас, сколько времени? 23.05? А, 0.05. А, 0.05, это UB. Mm. Да. А это что было? Чипсет? Да, почему он не Windows 2? Я честно говоря даже не представляю. С чего бы вдруг, с какой радости. Честно, мы вроде для Xp ставил. Может, совместимость какую-то запустить, нет? Угу. Да. С чем? А, с ну, Windows XP. а о. Ну, ладно. выбирать будем? Давай миллениум. 640, 256 да? 8-бит, значит? У меня сейчас 32. Можно поставить 16, да, мы 8 уже помик он какой-то Вот Такие тут дайвера даже могут ставить. А. Тут этот 4-5 фрейм может не поддерживать. Нет. эй-эй. Вы пропали. Ну вот то, что это файл этот. О. Да к этому только вы что-то начал ставить, я не знаю. Либо батарейка села. Короче говоря. Ладно, фиг с тобой. Они одинаковые? Одинаковые. Чего будет скачан? Не умеет окей. Ну что, все, нет, да нет, ч. Ну нет, сюда нет. Такое говно. Это уже вс начало весь флешки. Надо как-то.. Ошибка тоже на записи. Че? Ч, обновления что ли не скачал? Покажи стандартные какие. Развлечения вот мне папка нравится, наверное, там, да? Заразвлекаешься. Серый сейчас вмухнул. Да я догуглишь к нам то Блин, громкость, открой поразвлекаемся. И тут И тут вот. Кошмар, кошмар. А ко ч? Где апдейты-то? Э, дяденьки, дайте апдейтов, пожалуйста бракер пробовать на ну, осе обновлений тоже ссылка по гибелевнючая не действующая нет так то в принципе центр управления обновлений там здесь вот артадейт а, а вроде еще где-то было что-то с обновлением связано в этом аналиу правления может слушай это, это, как... это не это не зипли не а вот здесь есть рак нет. Он... Или зип а, а, а, а, а, но... ну... то откроется, нет, так А, ну, нет. Читать зип папки да Тут можно через 70 попробовать экзешку распаковать. А можно нам, пожалуйста, мегабайтов мегабайтах показывать, или не можно? А это где-то настраивается. Ах, да, настраивается. А честно, наверное, забыл уже. Видишь, он пакетов, кажется, вока. а Нафиг пакет пакеты. Так, панель управления. О. Вот это, кстати, первый раз, когда по категориям уехал. Начали... Да. Ты. Угу. Установить на линии с собой позвал. О. Он уже хочет что-то установить. Ой, да. Я ж тебе говорил. Ну, не с языкой. У меня в этой же комнате тут вот он устоял. Давно, комп. Я эти 300 дней в линии. Я ждал, когда у меня первый раз Wi-Fi подключили. Долго. Да, да. Вот этот тот Lenovo Home Basic. Room Lenovo этот. Вот так-то ничего, уже 50 подновлений доживем, Не прописнем. Остынем чуть-чуть. <свист> вот жесткие паракеты в родном, которые вставляются вот сюда вот. Шпок. Шпок. Так, надо потом таймер еще поставить. В какое видео попало, спрашивает девка? Чего? Ну я сказал, видео попадешь. <свист> <свист> Лабу, лабу, по панифаталу. Нормальная лаба. Тут уже, которая пара пошла. А мы без подготовки, серьезно, жесткого диска. Не использовали волшебные партитишин. Это надо, я говорю, 98. Он какой-нибудь индустайч, чтобы это использовать. экспиха а и так все шурупит, без этих извращений. Я не знаю, что уж там прям за такие за проблемы. По-прежнему Окей, Google. Поставь таймер на двадцать пять минут. Хорошо, таймер на двадцать пять минут. Время пошло. Спасибо. Спасибо большое. О, интернет эксплоер восемь. Восемь. Надо подрубать. Нужно какой-нибудь храм скачать старлиной. Типа безопасность. У нас время поди, да? Давай продолжать открытие. Чего у нас время? время... время Часовой не... поезд. Время, время, время не стоит, поэтому, да. Эх. Еще тогда заплю. Ой. Почему? Ткни кнопки, может она заработала? Батарейка, что ли, все у Тоже Не исключено. Ну, нет мышки, нет мышки. Так, вот, нейроб есть. Перезагрузить. Как она? А, просто в микро-всми. Продолжить. А так, ты что тут сделал-то? Я пропустил. Я часовой поезд на Айроби. А, так выражать, заблокировать удержимое. Мы просто на Айроби -а. были ближе. Так. Куда ближе? На Айроби. для чего? Не понял. Самая первая страна, у которой плюс три была. Ага. Относительно GMT. Так и чё? Так начнем продолжить? Продолжить. И мы продолжим. Ой. Выполнил даже не вид. Четук современного дизайна, хотя не очень современного. Мастер переноса. Мастер перегладал, кстати, <смех> прикольная вещь. О, простенькая и со вкусом. Бля, ну, говорю. А развлечений то в. все еще нет у нас. <смех> нет З звука. Нет, ну, видишь, нету. да вот, я упар от двух часов. Здесь. Час. связь, что там у нас, какая связь? Мопедная. Модемные. А возможно, тут специальные лупы есть, клавиатура. О, гипертерминал, от чего? Ну, этот, пи-пи-пи-пи-пи-пи, через модем. Это у меня не было такого. откуда Ну, и в смысле вот 6-7, не помню нигде. Да. В колледже не видел ничего. Хотя там эти используются. Молодцы, прекращено, а ладно, дальше. Дел, дел. даже здесь. Дополнительные. Не помню, где она отличается. на сайт. Небезопасно. Небезопасно. Не Ой. Хорошо, а картинки. Не завезли. Картинка вот такой кладки. Кладки еще лишь, что ли? Нет, ребята, давайте сам неда как-то по-нормальному. Не завезли. Можешь какой-то установщик скачать? Снайппедрайвер, инсталлер. все поищет. Так. А может... Чего? Чего, уже ответ не пошло? Не знаю. Про чё речь... Ой, у нас секундомер-то был. Сколько винда ставится. да, Прозевали, уж час Там можно было по такой егать Не является. Не надо. И проверку выполнять тоже не надо. Так, ну. О! ты я а говорят поддержка к спи прекращена приветствую а приветствую прекращена да не прекращена На а, проверка этой валидности винды Все. сейчас скажу, что винда косячная может ключик в блок да? что -то долго ожидаем тогда в чем прикол готово Индейга, так сказать. Да, то, что ты говоришь, да? Я, сори. Видишь, я тоже... Видишь, я тоже... Видишь, я тоже... я я Дальше. А если это в холме, открыть страничку? Угу. Так, а если вот так вот? Нет, никаких обновлений нету. Из этого танчика, кстати, Не, не подвезли. Разве Так, ладно. Что он не защищен то я не могу Отключение. Че я буду поменять, не, за... не защищаю-то. Так, это адрес подскажите, пожалуйста. Надо в кахлам не отбираться, кстати, стопудово. Блок. Сирензу. Ещё и не загружается. Ну ладно, может, возим какой-нибудь. Вот, а вот, более адекватно. Ще, ага. Иди в Уже торг? Куда пропало? Кошка ловится. Кошка. Ты тут нет, это. А? Ой, нахуй не надо. Иди сюда, иди отсюда. Перейди на сайт. Необеспечен. Firefox с Яндексом. Кстати. Довольно полезная вещь может быть, да? Дополнительная. Перейти на сайт. Ой-ой-ой. Скачать, скачать. интересно скачать, интересно. Яндекс.Фарфорс.Дональд. Ох, как они сплелись-то. Так, Артемий. Чего Артемий? Татьяна Ильич Лебедев. Кошки глаза С моей точки зрения. Лично. Это в каком-то фильме использовалось. Что за очки светились? Только для человека там камера так светит. Mm -hmm. Это зеркало полупрозрачное и светом в него. Так что как бы. Кошка, кошка, кошка. Mm -hmm. кошка, кошка, кошка, Ну ладно, пусть тусит на подоконнике, пока не бы я не подышат. <laughs> так что там, получается, свет идет как бы от объектива. И таким образом. Ган, почему нет Так, Какие... часто ты что делал? Какие вложения. Firefox. Ну mm. mm. mm. mm. а где? В самом верху Firefox это И ч, ну то как-то их два и они как-то все не работают. Так, тут ничего не появилось? Ничего не появилось. Смена. Так. 40 мегабайт. Всё. И все <смех> замерло. Ну что ж, будем действовать следующим образом тогда. Следующим образом тогда будем действовать. <смех> Раз У нас даровы работать не хотят. <смех> так. О чем задумался? <смех> Понятно. Надо что открываешь? Значит, надо искать. Ой. Ой. все уже почти выше. Это как стихотворение постройчик. Может. Что ничего не может, то. Но тут нет такого менеджера компонентов, как семерки. Да, в основном. Так, четвертый это уже не наша тема, мне кажется. 3.5. Напиши. Шо 3.5. Яхт. Что такое? А через гугл тоже нет. Да, тут, по-моему, через... Да, вот это конечно. А, тут какой-то поменялся именно в СССР. Ой, промазал. Или не промазал. Это хит. О, этот может обеспечить. Ой. <смех> <смех> До свидания. Че тут попахивает. <смех> Говорится, блядь. А вот нажмите сюда. Скорее всего, сертификаты валятся из-за разногласия с, с часовыми пассами. Сейчас сейчас время-то выровнял тем, что часовой пояс поменял. Скорее всего, что я зря сделал. Удавить. Хочешь. Может, там тоже не может обеспечить что-то. о Не. Осталось 19 минут, как я понимаю. Не, я тоже так понимаю. Нажми. Ну, в смысле, открыть завершение. Не скажет. Да-да. Может разгонится. Или у нас второй пирожек будет. Не разгонится, потому что вафля. Тут, скорее всего, что не айс. <лес> <сос> все картинки Не картинки. Смешная экономия. Фарфор с этаповец. Что такое алг. X Ч Чё там? Ой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. на Ой. Все. Что случилось? Заменить якорь. Всё, сколько мы снимаем времени? Да хрена. Заметьте, аккумулятор. Собака. Вот и пригодилась ситуация, а. надо иметь. аккумулятора это? Да. Еще 500 рублей да, Ну так-то да. Если такие альтернативы предлагаются, то можно всех позволить. А можно вообще с Алиэкспресса же. Там такие комплекты крутые. Заряжать, чтобы сразу была... Ага. В комплекте там идет 8 аккумуляторов. Че раз, какая у нас температура? Патронтаж, что кольца. 58. <связать> Баттери-гриппы, чтобы сюда втыкать <связать> угу. постоянный ток, в за концов. Понял, понял. Ну ладно, заряжаться. Пройдемте. <связать> да, что то подразогнался слегка. Пять минут уже обещают. А ли <связать> я уже у ну, нас в комнате зарядки вроде нет, а? точно. А? Иди. Шепотом-то иди шопотом идти, так. Шоп, иди. Слушаю, кто-то там храпит. Да, там, походу, можно не шепотом ходить. Такс, такс, такс. Опять заметил, что собака нагрелась. <свист> <свист> Эфир нагрелся. Электроны затормозили. Да, да. Стали по углу пошли. Интернет эксплорер. А тут есть этот звездный юнга то Да, есть. О, -о, -о. тогда это надо не фейс снимать. В данный момент, в принципе, можно и осталось без фейса. Походу, тут как памяти кончается. Ну, одно установили. А, кстати, картридер-то работает? Нет. Нет? Ты гарантируешь это? Да. Так. Что за звук? Коты на улице, что ли? Гоняют. Безвук это не то. Чё, плавно может отрисовать? Ай, блин. Тем временем в замке. Чё ещё-то есть у нас тут? Сапер. Сапер. как не выиграет вообще? Не Знаешь? Знаю. Знаешь? Научи. Тут показано сколько, сколько мин рядышком с заданной клеточкой. Так. Вот и считай. Тут значит, явно мина есть, тут явно мина нет, тут явно есть. Нет, нет, тут нет, нет, тут есть. На ним. Надеюсь. Надеюсь. Надеюсь. Надеюсь. Надеюсь. Ой, <смех> Ой Надеюсь. <зазунил>, не успел. Надеюсь. Надеюсь. Надеюсь. не успел. Надеюсь. Надеюсь. Надеюсь. Надеюсь. Надеюсь. Надеюсь. Надеюсь. А Надеюсь. Надеюсь. Надеюсь. Надеюсь. Надеюсь. Надеюсь. Надеюсь. Надеюсь. <звачки> так, шестерочка, здесь. Что-ли, ребутнутся что-ли? что, рыбу... что, что вообще? Везде затык сплошный, вдруг да поможет. Какой-то из их установил. Они все? Не, все он что-то не захотел. Много ну, сказал. Сказал нафиг вас. Да вообще бестолковый. Было вроде под строкой, вот под этой бегущей. Квадратиками написано корпорация Microsoft. Microsoft корпорация. Uh -huh. а, вот а тут есть. год. А, то есть это у меня, старая. Не SP3D. Yes, Что-то постарее, видимо. Обращу в следующий раз. Внимание, если еще что-нибудь предоставится. А, у меня это самое кузнецова со своими контроллерами два года идет. С задачами на лампочке. Mm -hmm. Просто задачи. На no. лампочке. Как ты себе это представляешь? Не знаю. А вот есть такие. При нажатии кнопку спуск там включается лампочка. Горит 3 секунды и выключается. При нажатии стоп. Она раньше выключается, например. Потом добавляются счетчики. Ужас. При нажатии там 5 раз у тебя лампочка загорается. А, нет. При нажатии один раз первая лампочка, при нажатии два раза вторая лампочка. При нажатии три они обе говорят, Это что? да, <звук> Объект <звук> И потом, допустим, в все выключается. И вот в эту сторону всякий креатив. Креатив продолжается и какой-то, я не знаю, в этом смысл. Долго не получится придумывать ситуации которые прям могут быть в жизни, я не знаю. Тебе может такой вот понадобиться <свят> на заводе, чтобы я раз нажал, у тебя одно что-то запустилось, второй раз другое. Не обязательно лампочки. Это как бы не очень здравая вообще ситуация. <свят> ну вот. Потом нам еще таймеры добавились. Не, ну это как бы такое есть, что там по таймеру происходят какие-то события, но они как либо там кулачковый переключатель стоит. Таймер. Это что такое? Групповый переключатель кулачковый. То есть там такая хуета. И эксцентрики. У одного эксцентрика здесь вот выпук, у другого здесь выпук, у другого здесь выпук, у другого еще где-то выпук, у другого еще где-то выпук. Этот вал медленно крутится. Это эти эксцентрики надавливают на пружинные контакты, когда проворачивается и он подходит. Вот этот эксцентрик, соответственно. А сейчас разумеется. То что, то, что современно, так это контроллеры, овны всякие. Так как бы эти все групповые переключатели, они нафиг не нужны. Роле времени, в принципе, имеют место быть. Я ее переименовал. Актуально. Контроллеры романов. Почему романов? Но у нас эти... sj 1 м а, а, русские, амроновские релюшки. релюшки. Вот так вот выглядит лабораторная работа. Ну типа вот смотри, приношу тебе пуск, лампочка работает в мигающем режиме. Три секунды горит две погашены. Считается мигание, потом две секунды горит вторая и все заканчивается. И, и там одну поменять условие, второе время поменять. И вот так вот все варианты и ничего нового не прибавляется. И потом она внезапно дала. Вот вам машина. Составьте алгоритм. Как там сортируются какие-то детали? Я уж не помню. Все в шоке были. Угу. Как ни странно. Так, что установилось? А это. Не, я, я попробую еще раз установить. Ой -ой -ой. На этой фреймворки по -по -по -по получится ли нет? Так, один-один, ладно. Два ноль. Где вам ставки, господа? О, байдяков. Кто такой, Диаков? Репакер такой. Хреновый репакер. Что-то делает. Он на уторе, на уровне с кроликом светился. Там по всяким фотошопам, вегасом Не надо, пусть. Так, что нам еще предложит? больше ничего не предложит. Не знаю, вроде у него там вегас с плагинами аудио Которые нельзя включить печально. Ничего, зело не едет процесс. Ой, не помню, что там было в этой практической. А, на, на установке драйверов она завершилась. Вот чё, так что мы не закончили. Попробуй автоустановщик драйверов скачать. Такая мысль. Запустится ли он с этими фреймворками, которые здесь? Нет. Есть, есть изначально. Тут какие? Никакие. Системы это идут в смысле? Никаких. Вообще? Вон, ноль установился. Он установился. Не с системой шоу. Ну, может с ним запуститься. Уставочек дров, У тебя такие руки оранжевые. Из-за того, что не делала, постарался под экран. Ну уж, лучше чем. Если покровом... Да, Спасибо. это да что же это такое? Будет-то. Будет-то. <свят> вот так вот сложно поднять винду. <свят> XP В нынешнее время. Давай пока запись приостановим до момента, когда сможем давай все поставить, если сможем. Объясни сейчас. Да, фокус-то мне. Да, Александрович, вы понимаете, как можно объяснить это человеку? Что происходит? Подъем неподъемного. БСД у нас происходит что. Спорш мой извращенцы, извращенские. В 2020 году ставили Windows XP на это шо? Связывает наручниками и пихает что-нибудь, грубо говоря. БДСМ, no, что ли? БДСМ, БДСДМ, да не знаю. А что, бандаж садомазов? Бандаж садомазов, да. Бандаж-то это подчинение, да. Садомаза это эти самые. Садомаза это садомазов. в 2020 ставим операционную систему лет как мне она чуть помоложе да в августе вроде бы ага, -го года, так вот я говорю поддержка когда прекращена -го в четырнадцатом году а дополнительная поддержка девятнадцатом году 15, да. и вот все работает как Догадываешься. Ограничен Вот и мы работаем. Извращаемся. Пока что не могу сказать. Ого, смотри, моргает датчик. Приблизил на камеру. Так правильно, инфракрасный датчик. О чем ловит приближение? А. Там линза приемника еще рядышком стоит. Если есть от чего отражаться, то значит приблизил. Что-нибудь получилось сделать? Сейчас посмотрим. А, панель управления. Установка и удаление программ. Так да, как фокус-то поймать. Ну какие-то серые спаки, конечно, пошли. Зашли. Вот, а вот есть мастер-компонента уже. Жиж. Жиж, есть, в обновлении корневых сертификатов. Проигрыватель. Служба индексирования, к ну, вам даже. Далее. Средство наблюдения. Чего? Опа. Пригодится еще. Засада. Засада. Засада масохизм. Откуда не шло? Не ждали. Я думал, Синета их сдал логита фигушки там. Только офлайн, только хардкор. Ужас. Вау. Вау. Вау. фокуса нет снова. Вау. Опдейты. Так, это авторан. Компоненты, так сказать, успешно ставятся, да? Ну, это, честно говоря, жесть давно я соцпиха не водился. Ну, спасибо, Валерию Михайловичу. Так сказать. Этому. И этому. Валерий Михайлович. Блин, да эти. Но это он еще Ш -ш -ш Шло третье десятилетие 21 века. Ч, давай Windows 3.1 то ставить. Что уж BlackSpeed опускаться. Это глядишь. Нет, это очень хорошо делать на виртуальных машинах, кстати. Вот Но зато так интереснее. Найти диск. Ой перебрать компьютер, все приключение. Надо как-то найти, подготовиться ноут, который подразумевалась вообще его работа. На этом, я как понимаю, не очень. Да, там номинально вроде есть раздел драйвера под x -PIN. Видимо, как-то чисто номинально. А чё тут этот... А там же центр. Третье а. поколение i 7 процессора жестоко это явно не совсем для xp вот это какой card 2 Duo, надо чтобы был процессор что-нибудь такое из этого это вот кстати у маман под вот шкука. ну все вот она наша главная ошибка сейчас жесткий выдернем И там и точно есть вот это вот перелистывание, я уверен, я подходящее буду, найдется. Да. О! Уютное освещение. Уютненько У нас очень все уютнее. Желтуха, да, пошла? Еще больше. Так, блин, флейми. Надо жарить тут лампочки не горячими. Блин, лампочку не сменькая, честно говоря. Я же то. еще у нас здесь хорошего? Это кейборд. Чем у нас подстроится? Нормально, вроде. Ну ка посвети в камеру? Блин, ну да ну дайте прям. да Ну такая же штука. Вау. Называют в спецэффектах. Landsflair, блики от линз, прям кино, кино. Вау. Сос. Ну да, так это не сос, это просто пульс пивани. Зато цвета делают видно. Вместе с волосами. Какими было? Сами. Электроводы он подводят питание к кристаллу. Волосиночки, видишь, справа-слева. Ну да. Прекрасный вид нас с такой линзой. 11. Ура! Уже подырали. <звук> Тут у нас? Hi-Fi, стерео, аудио, амплифиум, бас. Здесь себе плюс здесь и требле и вольюме мин макс. Поглядим. Два ГБ угу. Это а, что это там такое большое? У нас, <свеч> может быть, не понял. Nvidia Quadro. Ага. Я думаю, это он. 300 High definition mm -hmm. Развлечения станут доступными. Чувствую. Dell touchpad. Вау. Металлик, О как. Действительно дарк. Да уж, дарк не, просто некуда. Ну я говорил, тут темы, видишь, как все индивидуальное или как там это названо о как можно тоже поразвлекаться поглядеть эти темы о кстати что-то более менее удобоводимое Old играют, да? да так здесь все тут точно есть чуть Тут точно есть. А, вот теперь засада. Теперь здесь засада. Так, давай думать. А, давай. да да вот и не думал. <связь> хм. Да, это думал. Я тогда думать проще. Так, где мы можем что-нибудь придумать хорошее? А вот здесь точно есть мина. Да? Так, значит, вот здесь вот точно нету. Оп, нету. Здесь вот точно есть. А вот здесь вот тоже точно есть. Так хорошо. Хорошо. Замечательно. Тут есть мина. Тут тоже есть мина. Тут нет меня. Тут есть мина. Раз, два, три, четыре. Вот все четыре подходят. Тут меня нету. Раз, два, три, четыре. Тут вот уже все вместе. Так, тут нет. Тут уже сложнее. Так. Раз, два, три, четыре. Значит, тут есть. И тут есть. И тут есть. Так, тут нету. Тут тоже нету. И тут нету. И тут нету. Тут, значит, точно точно есть. И тут точно есть. Так. здесь очевидно что есть <coughs> так здесь понятно угу. тут уже сложнее так. Хм. Да, удачно начать не так удачно это не так удачно это сколько считается ну, чтобы можно было с чего-то начать. Пока начать просто не с чего. Если она вот так не открывается, значит там не намного рядом. Значит, да, рядышком много мини. Уловить с собой нечего. Тут есть минус сто процентов, тут есть минус сто процентов. А что слева? что справа? Ну, цифры сверху. Справа таймер, я понимаю, секундомер. А а след... Кольчествах. Не знаю, бомбочек оставшихся. Которые не помечены? Да, которые не помечены. ご視聴ありがとうございました Звук мы услышали, это хайды финиша мы пошли, а теперь видео и после перезагрузки все будет даже с 3d ускорением еще листается, умная, прям вообще обосраться можно Ну так красиво на видео будет, столь тысяч лет на США а звуков-то нет. Беспроводное соединение. Сейчас сделал? Потише. Что вы думаете об этом? Захарник? Да, я думаю, что. не знал об этой программе. Я тоже недавно узнал. А как, правда, это полезное. Я в шоке. Но всякие эти, как я его. Драйвер-бустер, я думаю, не запустил. Да блин, ну вот я сколько... Я почему перестал на такие программы обращать внимание в свое время? Потому что они все либо до, до хрена мусора устанавливают, либо просто косячные. Это вроде как более-менее плюс-минус. Даже рекламы нету, смотри. Ну вот, патрион. Ну как mm -hmm. и все. Этот баннер, вся реклама. Это ни о чем же ж. Ну да. Ничего ну, типа все нужно перегрузаться. Угу. Куда жать -то? или просто и все будет окей? Ну закрой программу да и передомжайся. Ч еще надо? Ох, сейчас, короче, будет то, ради чего мы здесь собрались. Раз драйвер <звук> звука есть. Звук запуска виндов. да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, что, так можно, что? Почему бы нет? Ну, видишь, разрешение сразу похерачило. Угу. Так, громкость. Ой, пошли развлечения. Все, давай, перезагружаемся. Можешь снимать видео. Снимаешь? Снимаю, снимаю. Звук. Звук. <звук> Ждем еще. Вот опять. Ну да, вс, панелька доводская появилась. А раньше шо было? Нет, в смысле, что нормально установилась, панелька доводская. А раньше шо было? Не, раньше просто тачпад, как тачпат. В чем разница-то? Жесты? Да, жесты. Ну вот и еще там. Да, yeah. needs to close, что-то не может в этом драйвер белтачпад. Ну а no Короче говоря, все хорошо, ну и yeah. отлично. Yeah. <свят> Мелочи. Мелочи. <свят> может на что-нибудь там обновление Windows поставить, библиотеки то вибриотеки вверх, вверх, поедет. Может быть так может. <свеч> Блин, 100 лет не слышал их. еще то что здесь есть? Теренька вот это вот. А, собака. Хватит щелкать страницами. Ой, это я редко слышал. <свеч> <свеч> я вообще не слышал, кажется, в жизни. Ну, так ты, наверное, отключаешь. <свеч> да, у меня сразу звуковая схема для звука. Вас, понятно на видео звук мотора сильно слышен? Ничего. ну видишь, все равно нифига вот, ну контактик открой хоть <laughs> для приличия это ну, это ну начало хорошее о красиво себе. Ну-ка, ну ка. Ну -ка. А, -а, а здесь это критично. Так <смех> Что <Чё> выскочило? Обновление <смех> Глупости советуют какие-то угу. Тогда дам Должен этот зуб дефолтный Нормально жить можно. Надо посчитать, за сколько включается система вся. Я не знаю, за сколько. О! У тебя еще это самое. Чего? Биос. биос? Загружается. Я уже отвык У меня, Удифи, <смех> сделалось. Так, Винда, всек списываешь, и попробуй. попробуем. <смех> <смех> в следующий раз. <смех> <смех> <смех> да, да. Это Когда это непосредственно Винда -то началось? Здесь я бы секунду говорил с 11. Минутка. Да? Минутка. Минутка. Ностальгии. Минутка вот, Типа, секунду мертвика у тебя, да? Да. Окей, Гугл, расскажи шутку. Шутка на любителя. Я сегодня позанимался спортом исключительно для того, чтобы убедиться, что мне все вещает и не нравится. Блин. Ну тут уже серьезно все. Окей, Гугл, расскажи шутку. Шутка на любителя. Ваш кот думает, что вы живете у него. А иногда в его взгляде можно поймать намек на то, что вам пора жить отдельно. Ок. Окей, Гугл. Включи Алису. Открываю приложение Яндекс браузер с Алисой. Слушай, Алиса, включи навык «Матерные частушки. Запускаю мама била-била, что я поздно приходила. Чтобы маму не будить, стану утром приходить. Еще? Хватит. Отлично. Будет скучно. Обращайтесь.